Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на очередном выпуске диалога ⁇ Фротньюз ⁇ И сегодня мы говорим про все, что у нас происходит с ягодными хозяйствами и с ягодной отраслью. И говорим мы об этом с руководителем одного из крупнейших и точно старейшего хозяйства, которое выращивает ягоды. Да. С Павлом Николаевичем Гродинином и Зои Ивановной директором по производству. За Зам.директора Поростиньевостова, Зам. прости простите, пожалуйста. Давайте поговорим о том, что же у нас происходит с ягодной отраслью, какие изменения происходят. Ну и начнем, наверное, с того, что происходит в вашем хозяйстве. Первый вопрос, который я хотела бы задать, вот прошлые два года оказались очень сложными, особенно прошлый год, насколько я понимаю, в связи с тем, что совершенно не хватало рабочих рук. В этом году ситуация выправляется. Как вы чувствуете, что меняется, что происходит? У нас каждый год это новые вызовы, как говорят. В прошлом году, если помните, на комит наложилось еще огромное, такое, очень сильная жара в московской области. И люди, даже если бы хотели прийти в москвичи, а мы же принимаем москвичей на работу за процент от сбора, 10% получают, так? в прошлом году люди просто не пришли. А проблемы с рабочей силой, которая приезжает из-за рубежа, они были очевидными, Понятно, что, к сожалению, мы не можем столько денег платить, сколько, так, строителей платят, а у нас тут вот регион, в котором строительство очень сильно развивается. Плюс к этому еще и проблемы, связанные с проездом через, тогда помните, были очень большие, высокие цены на билеты. Долететь было из Пакистана, на практически невозможно. Uh, плюс проблемы связанные с въездом именно из-за ковида. Все сложилось в то, что мы просто даже произведенную продукцию не смогли собрать. То есть ягоды осталось. в поле и достаточно много. И это был такой для нас провальный год, когда мы очень мало собрали. Вот. Плюс еще к этому у нас были проблемы, связанные с организацией продаж. В ковид это были особые условия. Помните, там не везде можно было продавать, надо было маски. 36-градусных жаре, обстоятельства, чтобы было с продавцами, которые должны были стоять на Санцепе и продавать ягоды, да и народ. В общем, это такой очень тяжелый был год. Мы надеемся, что в этом году лучше, по крайней мере, сейчас в начале сбора мы пять день собираем. А пока работников хватает, и москвичей отбоя желающих, хотя температуру. температура. Тоже не самая низкая, то есть 26-28 градусов. Я вижу по соцсетям вы даже ограничиваем да, по пока количеству да, да. тут есть другая проблема. Зоя Ивановна, больше, лучше расскажет. А, Зимка цветла не так, как хотелось бы. И виды вырожая, которые мы в общем, строили, они оказались несколько, ну скажем так, неблагополучными сейчас. И мы Теперь наша задача собрать все ягоды, которые созреют, ничего не потерять. Да, последние да, ягодки врагу. вот на что с цветением произошло? Грустная картина. Ну, расскажите правду. То есть из-за заморозков не, не заложились цвет, ну, цветы? Вопрос мы сейчас заключаем, почему закладка произошла от цветочных почек или деференциаций. Ведь вновь было холодно. Там очень много версий, очень много причин, сейчас разбираемся, потому что, потому что очень сильно пострадал еще наш основной сорт Мима Киндерли, который нас эти все годы тянул, пораженность, с которого 20 тонн со второго полношения, это наша была надежда, основной сорт на протяжении 15 лет. Два года именно этот год. Именно с ним случилось уже да, в прошлом году, потому что мы уже много очень списали, у нас всегда было 100 гудносящий, а сейчас сколько, сколько, 70-80 гудносящий, это, это еще аукается прошлогодний год, когда под большим снежным покровом снег лег на талую землю, да еще мы укрыли, и создалась такая, скажем так, припарка и условия для развития плесневых грибов, я первый раз видела, что у нас земляник была снежная плесень, розовой снежная плесень, которая повредил очень сильно. Просто когда сняли не укром, а укромный материал, вроде бы они там и зеленые, и все, а кустов -то только на розеточки зеленые, а самых кустов и нет. Очень сильно было повреждение, очень сильно было дебель. Мы в прошлом году очень много списали то, что мы оставили. Мы их в состоянии все равно, развитие растений было не то, но все, список не больше оставили. И в этом году вот самый слабый, конечно, светили это опять же на Еще раз говорю, у нас было 60%, с насаждением он нас вытаскивал во всем. Более-менее приличная картина, если на киндере там, допустим, на нас вышло только у нас на азии там средний пасплодина есть даже где-то три, но азия это не только урожай. это легкая ягода и не того логика. странно Сладкая ягода, вкусная ягода, но для агрономов легкая ягода. Легкая. То есть она, мы же продаем по потом а не по штукам. Ну, да. Вот это проблема. Да. Поэтому, ну вот так все наложилось, но слава богу, что пока не ботрится ни тор, никаких -то древних заболеваний, вроде бы все чистенько. Соберем то, что есть. Ну, грустно, конечно, грустно. Мне очень грустно. Ж, Это по анекдоту, знаешь, кто э, пессимист и оптимист. Пессимист это хорошо проинформированный оптимист. Поскольку она хорошо проинформирована, то она становится пессимистом. А мы с Иваном всегда, я пытаюсь сказать, что мы как-то выкрутимся. Каждый год у нас, в конце концов, она говорит, нет, все, больше я не будет, потом никогда не нет плана, потом план сделала, не знаю, кто-то он взялся. Да ну, нет, это вполне важно, не в прошлом году я вам говорила, что право не будет, а это еще во время цуки, но никто не имеет договориться говорят, что Ивановне, как только так говорить. Ну, ну как-то его выкручивается. Ну, в общем, важно да. да, Каждый да, Каждый год в таких частных возможностях. Мы всегда говорим, что… Не росла. Май месяц, холод, для роста корней нужен фосфор, фосфор при такой низкой температуре не усваивается и вот это все, но уже не корневое фосфором дело, и все, хоть как-то подтянуть, ну вообще сидел, вообще вот сняли, погрел, она сидит, холодно не развивается, какой там цветение, она вообще даже лист не нарастает. Да. Зоя Ивановна, продолжая вопрос по э, текущей ситуации. То есть вот на 20% пришлось сократить площади насаждения, да? Еще да, и урожайности это... потеряем сколько ну, там. Да. А какие ваши прогнозы? 7 гектаров. Я думаю, соберем 500-600 тонн, будет хорошо. То есть меньше вести тонн с гит гитары будет в этом Конечно, году? меньше. Но посчитать, я уже считала, это 8 тонн, это... Угу. Это будет хорошо по наличию цветоносов, по наличию ягодов. Печально да. достаточно. То есть у вас же обычно было от 1000 да до 1000? 1200. Но ну, я говорю, в октябре я давал 20 тонн. Второго года плодоношения он же нам 20 тонн давал. Это мы получали 12 тонн, там 15 тонн. Были годы на круг первый, второй, третий год плодоношения на 3, потому что первый год плодоношения – это 8, максимум 10 тонн, а вот самый такое выражение – это второй год плодоношения. А флоренс нас не видит? Ну, выйдет. есть там чего-то, я сегодня ходила, флоренс ну, и… Ну, это так, цыплятку вообще не считает? Да. Ну, вопрос посчитаем, потому что понятно, что это не самый лучший год, 100%. процентов. но Наша главная задача что? Собрать все. Это нам еще рассказывали, что цветет яблоки, а 6% цветоносцев только доходит до яблок. 3%. Или 3%. 3% остается, да, Говорю, да. Вот Поэтому наша главная задача что, да. это все собрать, что есть. Потому что у нас много и пропадало бы из-за погодных условий, из-за дождей, помнишь, когда у нас. Гнило все прям. Да, заливалось да сколько все. Площадь не выровняла. Вот эти вот блюдцы, это все. А оно, оно и сейчас это вот. Все за три года то где-то вымокло, то подогрело. И к третьему году уже там получается. То начинаешь заезжать с техникой. Эти колеи нарезаются. Так. Ну с такими площадями... Ну, Надо нет. наоборот. Прикпозицировать. <посить> <полставать. посить> Пришлось сократить, да, немножко площади. Ну, 20% существует. Они площади. выпали. Выпали. Да, то есть это мы просто... Не сократить, но из-за такой, да. из такой весны, из-за... У нас то вымакание, то вымерзание, то еще чего-то. То, то как болезнь попадает непонятно какая. Поэтому мы с этим боремся постоянно. Подстраиваясь под текущую ситуацию, еще какие-то изменения пришлось ну, внедрять в хозяйстве. Но вот кто-то уходил от земляники в кустарники, потому что растягивается по-другому участие рабочей силы. Э кто-то менял сорта, кто-то менял технологии. Ну, что у вас? Мы же голубику посадили и да? пытаемся. Пяти ну, да, вот. у нас голубики, но надо учиться. Всего на сколько Четыре шесть. Ну, почти пять лет так было в тут малины экспериментирует как-то все? Ну, малина, это у нас мы просто сделали, заложили как маточник, свет, потом, я думаю, на следующий год мы заложим своим посадочным материалом. Проблемы там тоже, еще оздоровлены на посадочный материал. по малине найти еще нам, вот это проблема, потому что кеденело везде свирепствует, это, куда не придешь какой-то тоник. Какой это раз. Но у нас нет таких планов, ну, как... Гектар малина, гектар жимолости, это так, это игрушки. Нет, самое, ну, во всем мире, самое урожайное, самое, ну, приносящее сам большой доход, ягод – это следующее Следующая зайдет голубика, потом да. малина, но малина очень капризна, и она в свежем виде много ее не употребляет, она больше техническая ягода. А дальше то, что мы производили красную смородину, черная смородина, черную смородину в убрали, потому да. что она болеет очень сильно. И куда ее мы ее убрали не могли? Вот да. идет, смородина. Надо да. учесть, что у нас много профильное хозяйства у нас еще овощи потом начинаются. Можно на овощаться этим, если мы только были плодово ягодные еще овощи. То есть для вас вот эти вот более поздние ягоды, они неудобны они именно же... потому, что да, накладываются это... на овощный да. сезон? Нет, ну крыжовник какой-то у нас есть. Тоже там, То там гектар, но это все игрушки. Это все, да, это, это, да. это из-за директора, который представит и говорит, что это одно ягодное количество, а у нас нету ну, да. полного набора. Ну, и да, она да, да. Под, вроде как из-под палки. Не хочет этого делать. Но земелька – это главный пункт. У вас же жимулость в этом году в продаже была? Есть. Ну, а, тоже гектар. -то то гектар, значит. Ну, где-то тонну и двенадцать берем жимулость. Ну, это все не, не та ягода, которая нужна. Потому что самая лучшая ягода – это земелька. Куда-то туда. А голубик тоже у нас достаточно удачно. Уплодносило оно в прошлом году. И ну, да. в этом году я думаю, что вот, все нормально. Ну, надеюсь, так пока что. Да, поэтому две да. вот, основные культуры, это землянинка и голубика, они будут развиваться, увеличиваться. не в а. интенсивном саду поднялся. Да. Вот еще что. И это же опять вот эти мартовские, скажем, получше на опять это плюс 15 на солнце. Минус 17 ночи было, и все. Подмерзание коры, камбия жутко, мы там списали, где-то около 4 гектаров у нас по сортам. Вот. Нового сада, который посадили? Да, но и сад садящие... у ну, который сад Победы, который мы сажали, там мы, конечно, отремонтировали, а у нас чего его через фонд уже. Mm -hmm. Вот этот первый был, конечно. Много, мы... То есть молодой сад наверное. Молодой, сейчас осенью будем ремонтировать, mm -hmm. да. Шагу Шагу печата. Печата. У, вас, да, у вас же это, сорта, да, то есть... Это мы, так было рассказываем для специалистов, все же знают, что то, что ты посадил, 100% не доживает. Из того, что ты посадил, многое начинает болеть. У каждого это проблемы. Но никто же после гриппа или там, после простуды ребенка не... Выкидывает. Да, это же как дети. Поэтому мы восстанавливать, будем, будем следить, будем... Ну, не лучшие годы, конечно переживаем, каждый год что происходит. Даже как, опять же, это мартовское повреждение, как возле даже киеса, туи, как это, полностью такое, чтобы было желтизна стояла, вот здесь все вылезла. Да, выйдет. у нас... Никогда э, такого не было. В, в, в, мы разделяем, да. туи погибли. Туи, киеса, вот почему... Именно причем... из-за того, что вот это Без солнце, такой... а потом мороз. Да, да. вот это... Про... Мар... Провоцировать, Мар... да, Мар... на рост, потом убивают морозы. Но это у нас же уже повторяется, то ли второй, то ли третий год, то есть это уже такая тенденция. Ну, ожоги, это всегда говорят я Обычно на яблоне сказалось, март, самое страшное это март. Почему мы берем там и сад, и все прочее, чтобы это не очень было ожогом. Тут я за Ивана не согласен, сейчас объясню. У меня, самое страшное – то, что произошло в этом году. У нас в 78 году был Там мороз, 10. минус 36, по-моему, да? Какой? 40, 1 10, десятка. И убило все сады. 800 гектаров. И она бы тогда сказала, что самое страшное – это морозы. Ну, это 800 гектаров садов. гектаров садов. Ну да, вы да. такой большой да. уже уже пересажали. А например, 60 лет назад были э, такие ливни, что вода стояла, просто поле было, как будто… как, как, да, как будто это озеро. Но тогда самое страшное было – заливало. потом были морозы э, в землянике, помнишь, до и да. при Акрии тоже. Всегда. Когда вымерзало очень много. Первый цветок обычным, э, заморозком убивался. А сейчас вот давно уже. Да, да И поэтому каждый год да -да -да. что-то происходит такое, что в результате она ходит чернее тучи. Я помню один случай был, а это было там 10-15 когда она ходила по Санду, я ее нашел, там она рыдает ходит. Ну, потому что за одну ночь убило все цветоносы на яблоках и на черешни. Помнишь, да? да. Ну, и вообще не было ничего. Да. но ну, после этого все остановилось. Поэтому оптимисты только занимаются сельским пессимистам тут делать нечего. Ну, это точно. Ну, С первого же неурожайного года год да. и все. А, для вас все-таки, то есть у вас и земляника, и сады, и овощи. И молочное производство, кормовые культуры. Да. Кормовые культуры. А такое вот основное ударное что? Как, какие приоритеты вы для себя расставляете? Зименика, Зименика. Главный, Зименика. конечно. Купили... Но про, про молоко вы тоже очень много Нет, рассказываете. Ну, мы действительно, ведь я всегда шутил, что когда в 25-м году я с руководителем за Иван, под тоже институт работал, и мы говорили, что нам, нам корова для навоза, органические удобрения нужны. Потому что они производят невероятно сколько молока, главное, чтобы навоза было много, чтобы мы могли заниматься земледелием. Постепенно мы из животноводства сделали передовой отрасль, с со всеми, с надоями в 35 литров в день на корову. В прошлом году мы 11, почти 12 тысяч литров на корову. Это же очень хорошо показатель. То есть лучший показатель в Московской области. А для, скажем так, в лучших хозяйств России. Поэтому, да, наши 500 коров, всего у нас 110 в поголовье, они, конечно, нам приносят не только на ост, но теперь молоко хорошее качественное. Поэтому надо развивать все. Что-то взять на увязник, например, злиника, что-то в прошлом году очень хорошие цены были на овощи. Мы надеемся на то, что у нас, если зимненькая, как в прошлом году она провалилась, то в, этом, то есть в прошлом году и овощи были высокие цены, да. нам это спасло. Да. Ну в этом году, если зимненькая, то мы надеемся на овощи, если не на овощи, то начинаем молоко. А молоко, молоко, сыр, правда, мы сейчас производим очень качественный сыр. Ну, давайте к тем линейке вернемся, как все таки к самой любимой, наверное, да? А Какие-то новшества пришлось внедрять в хозяйстве? То есть, по вот, в в этом, этом году? Году в, да. в этом году, да? Да нет, немного подкорректировали питание. У нас проблема по, сейчас, по лице, да, сейчас находится в состоянии рейдерской атаки, да. поэтому деньги очень многие уходят не туда, куда нужно, а на юристов или на выплату там а, наши оппоненты еще пытаются нас разорить это мы выплатили только 200 миллионов налогов дополнительно, по, по их абсолютно надуманным претензиям. А, в результате если мы эти 200 миллионов взяли бы и послали бы на, то, что развитие, на развитие, именно на тоннели, на новейшие технологии, и, то, конечно, мы живем сейчас... Да, да. да, и поэтому мы да. сейчас вынуждены за счет вот этого, из-за этой акционерной войны, заниматься, ну, так, ну пытаемся... Выжить одновременно не потерять то, что достигнуть. А установку туннелей все-таки планируется? Будем этим заниматься обязательно. Ну, потому что за этим будущее. Мы, э, э, мы видим, как наши коллеги, которые не имеют опыта, э, ну, скажем так, неплохо в этом участвуют и даже получают прибыль. Ну, потому что все-таки понятно, что это ягода. Тут много факторов. Ягоды, конечно, в тоннелях менее вкусная, менее. Скажем так душистая, но зато она более стабильная и лучше продается в сети. Но она если да, ты хочешь да. работать с сетями, то ты волей-неволей будешь ставить там. Ну, да, Потом эти ремонтантные же сорта там растягиваешь, сбор, не так, нагрузка не такая, на, скажем так, на коллектив. Потому что, представляете, сейчас в 5 утра надо встать, и в 10 вечера закончить, потому что у тебя сразу, там, вчера, там, 20, ну, почти 30 тонн собрали земляники, и это в начало сбора. Вот. Вы же на 60 тонн, да, по-моему, выходите в. Мы один год вспоминали, мы вышли на 120 тонн в день. Вот. А пик у нас обычно 80, 70, 80 тон. Ну, вдруг не так с этим надо справиться, потому что это же надо продать и, и все сделать. Павел это... Николаевич, такой каверзный вопрос. Вы же недавно были, по-моему, в Ягодной долине, которая как раз в туннелях выращивает. И да, говорят, вам ягода понравилась. Нет, ну, да. да, слушайте. Еще раз. Стройки ягоды, которые мы видели, это ягода лучшая. Да, действительно. Она и пахнет, и все так. Ну ягода понимаю прекрасно, происходит. Что у них сбор растягивается. С грунтовой, но ну, ее все равно не сравнят. Потому что вот вчера, мы, когда с Клупехиным Сергеем Николаевичем сидели. Да, грунтовая с грунтовой можно сравнивать. Ну, Какая-то блестящая, матовая, это больше пахнет лучше, чем она, как она собрана, спелый, полуспелый. И как. А вот все равно грунтовую ягоду с тепличной не сравнить. То есть тепличная никогда таких, такого вкуса не, не достигла. И с э, другой стороны понимаешь, что тепличная ягода более защищена от э, погоды, то есть от, от атмосферных осадков, от болезней определенных, она больше защищена. То есть там более стабильная работа, mm -hmm. то есть... Ну, э, то, то есть более, более, да. больше удобно, ну, чем... Ну, кстати, вот три да? дня дождей, например, если бы у нас было, или в теплицах. Ну, теплицах плевать, может, равно, там да. есть или нет. А да, у нас это все катастрофа, mm -hmm. это, поэтому тут много факторов, но все равно это... Индустриализация приводит к увеличению урожайности, к, может быть, даже к лучшему качеству с точки зрения вида, но с точки зрения вкусовых качеств грунтовый помидор или грунтовая земляника, конечно, не сравнится. Поэтому... Понятно. Давайте немножко про сбыт поговорим. Предыдущие два года вы из-за тех ограничений, которые были введены, вы очень сильно расширяли каналы сбыта. Оставляете всю гамму этих каналов на этот год, или все-таки что-то выбралось, что-то сработало, что-то не сработало? Ничего не изменилось. По большому счету, каждый год мы прекрасно понимаем, что продажи прямо от хозяйства покупателей, ну конечно, mm -hmm. это самое лучшее, потому что ты всю ты забираешь себе. Если ты работаешь с оптовиком, ты потеряешь mm -hmm. половину дохода, это минимум половину дохода. Поэтому все вот эти вот интернет-магазины, которые мы продолжаем развивать все эти там, попытки войти, все эти все это ну, так вещи, которые мы пытаемся развить. Но главное для нас это продажа платочная. Поэтому он сейчас вот, в Москве стоит на сегодняшний день 38 палаток, всего их будет 65, потому что сегодня четвертый день сбора. Вот. И мы стараемся массово продать ягоду, конечно, покупать. Тем более, что вы же понимаете, мы ее там, в 6 утра собрали. В 8 утра она уже продается. То есть, самая свежая ягода – это ягоды из совхоза. Иногда от момента сбора до момента продажи часто происходит. То есть, вот -то привезти, и все. А в этом году у вас ограничения по количеству точек не возникает? То есть, с этим, по крайней мере, не хорошо? Нет, нам дали 65, пока... Ну, нет, все в этом году мэрия как-то, как да, скажем так, достигла, по-моему, высоты договоренности. Они даже разрешили нам собственные палатки поставить, что никогда не разрешали. Они же у вас удобные и красивые. Ну, со времен Лужкова мы не могли поставить собственные палатки, сейчас мы поставили на сегодняшний 28 собственных палаток, потом они э, перестроили бизнес, да, действительно, они стали ставить палатки уже такие, которые нам подходят. Они меняют дизайн палатки, и потом расположение, надо сказать, что они услышали нас тоже. Теперь разрешили непосредственно метро поставить, то есть там, где люди ходят, где удобнее людям покупать, поэтому анимация. Ну, то есть в этом году все-таки да. с реализацией все да. идет достаточно вот, молодым. Да, ну, с областью у нас проблемы, но это... Грубо. Ну, интернет-магазин ваш действует. да. а с сетями да. тоже продолжаете попытки работать, где отказались? Мы работы? пытаемся, тут, тут отдельный угу. разговор, потому что сетевые магазины привыкли к товару, который должен жить неделю, две и не фортес. Мы же продаем свежую ягоду, она живая, поэтому через два дня она начинает течь, там, через день даже значит, мяться и все такое. Поэтому сетевые магазины, им нужна тепличная ягода, ягоды, которые обработаны против серой гнили, которые, в общем, все... Ну, там, да, охлажденная, да, очень... быстренько, да, вот да, это. и, вот и всю... поэтому тут, тут это два совершенно разных бизнеса, хотя, вроде, это подразумевает землику. Но одна земляка очень сильно отличается от другой. Так же, как и машина «Лада», <свят> отличается от «Мерседеса». <Mercedes>, совершенно две <свят> большие разницы. Продолжая про а вы еще пробовали сбыт через точки, собственные точки в торговых центрах. И это по прошлому году, говорят, было очень эффективно. Нет, не так. По, по запрошлому году это было эффективно. А по прошлому году оказалось, что это не так. То есть люди в торговые центры Тут не пошли? Это ситуация. Да, очень много зависит от того, какое количество людей в торговом центре. И все-таки земляника, она имеет определенную... Когда он в короксе, uh -huh. ты можешь ее положить со всеми другими продуктами, и с ней практически ничего не будет. Ну, конечно, ты ее все положишь, потому что если на нее сферу навалишь, то, конечно, ничего не получишь. Вот. Но все-таки народ идет за... не за одной ягодой, а за, за многими. И сейчас я смотрю, в торговых центрах появляются такие точки, но ну, там не только земляника, там должна быть одновременно и там абрикосы, черешня, ну и дальше все это посмотрим. То есть ну, фруктовый лоток должен быть полноценный. И поэтому, когда, опять же, этот вопрос цены. Uh -huh. Ты должен так собрать цену, чтобы это было выгодно, но все равно, Тащиться еще с одним пакетом не каждому хочется из торгового центра. Поэтому в прошлом году это у нас... Не, то есть по запросу было вроде бы неплохо, а в прошлом году мы убедились, что отсутствие людей в торговых центрах привело к тому, что стал невыгодным. Ну, то есть они продают столько, что э, только заплата продавщицы. Ну, в этом году говорили... Но есть еще трудности. Партнер, есть есть трудности. И... Ты не можешь подъехать прямо на машине туда. Угу. Тебе нужно ну, подвести это все на тележке, потом увезти обратно Конечно. все туда, да. а, там это тысяча проблем. Надо держать там грузчиков, а, убирать место, не так, потому что тут палку ты закрыл, она сама все убрала, тут нужно заплатить уборщицу, что-то все. Поэтому мы все-таки считаем, что вот наша вот, торговля, кстати, мы ее видели, тоже в Германии такая, в Берлине, да и во всех крупных городах она наиболее привлекательно свежая, самая свежая ягода, на улице, рядом с метро, когда человек идет, из метро вышел, идет домой, и по дороге он купил эту землянику, пришел, ее сразу съел, если ему сильно понравилось, сказал своему там, сыну или там, мужу, говорит, ну как быстро принеси еще. И поэтому вот это пользуется способом. Ну или за каждый 10 килограмм бывает, показать, да? например, вчерашняя история, когда нам только дали палатки, но ну, мы поставили свои тоже, Открыли их и сразу около палаты кочерек. Э, то есть, как только открывается палатка, запах привлекает людей, они видят, что ягода свежая, там, со вкусом нелей, достаточно известное предприятие. И сразу стоит очередь, А где вы еще видели очереди за овощами, или за фруктами, и за земли. В общем, покупатели у вас прикормлены. Да. Ну, они, know, это же... Понимаете, ягоду такого типа хочется есть. Она живая. Что? Давайте немножко еще поговорим в общем об отрасли. Как вы видите, что у нас будет происходить с ягодной нашей отрасли, с ее развитием или не развитием? Мы сейчас сели специально за пессимиста и оптимиста. Мы сейчас будем с ним, я буду обсуждать. Отрасль должна прежде всего понять, откуда будет посадочный материал. Не новые технологии, которые мы должны заместить технологию, а это капельный полив, это средства защиты растений, это машинное оборудование, чтобы не ну, как бы уйти в прошлый век обратно на ручную посадку и на полив ДДН или еще чем-нибудь. Вот. И надо потом понять, кто, для кого мы работаем. Будут ли у людей деньги, потому что понятно, что себестоимость нашей продукции она не будет уменьшаться. То есть цены на удобрения, средства защиты растений, цены на солярку, зарплату рабочим, все эти технологии, даже новая техника типа тракторов и все все это не обещает, что будет дешево. И поэтому будем увеличивать стоимость, себестоимость. А если мы, ну скажем так, не очень богатое население не сможет платить за высокую цену за ягоду, мы просто обанкротимся и никому кого мы все это поэтому вот сейчас ситуация полной неопределенности. Ну кто-нибудь там гарантировал, как когда Советский Союз, Совет, что доходы населения будут расти. Или, например, что э, цены на удобрение, солярку, ну еще все остальные себестоимости, останутся такими же, или э, там, будут расти там на 1%. Это никто же ничего не гарантирует. Поэтому в состоянии полной неопределенности, но я всегда говорю, что мы ничего другого не умеем. И мы будем производить то, что мы производим. Да, некоторые из наших коллег умерли, ну, то есть разорились, обанкротились, не смогли выплатить кредиты. Ну, это, тут еще вот это вот любители, чиновники, любители административного давления, никуда ты от этого не денешься. Ну, я вам одну историю расскажу. Ну, запретили все проверки, ну запретили их. Да? И вдруг приходит письмо, взрослый костнадзор о том, что. Проверка у вас не будет, но мониторинг э, мы проведем. Что такое мониторинг? Это придем, посмотрим карантинные организмы в вашей земле. Мы звоним ему, слушайте, ну, вы приходите, ну, можно после земляники? Ну, действительно, там пошли на встречу. Ну, большое спасибо Антонову. Ну, он действительно понимает, что сейчас крестьян вообще кошмарить нельзя. Но там же люди, я его тоже понимаю, у него подчиненные. Они должны что-то делать, а у нас этих надзоров, Значит, если бы было один, это бы ничего. А по каждому поводу надзор. Значит, их никто не сократил. И они есть. И они значит, будут нас проверять. Значит, а проверять там штрафы. Потому что значит, не будет, если будет проверяющий придет без штрафа, то значит его накажут. Поэтому нас обязательно будут проверять. Количество надзорных органов у нас не уменьшилось. Государство, административное давление ну, снизило пока, но это не значит, что они будут нам пообещали счастливую жизнь навеки. Плюс к этому, давайте так, кто-нибудь, если про... кто-нибудь отменил Меркурий, кто-нибудь отменил маркировку, что, отменили Платон, что, ну, вот сейчас вот сейчас послабление с навозом дали, слава Богу, спасибо большое, приняли закон, о котором мы говорили лет, наверное, 10, о том, что надо что жигать, его давление, можно. Да, прекратить давление на бизнес. Но мы не видим пока революции в этом смысле. Поэтому пока наши там, входящие части себестоимости они не обещают что-нибудь меньше, а вот продажная цена, ну, поднять цену до реальной, то есть до которой можно там выйти, потому что тут уже много факторов. к чему привело, например, падение курса доллара к тому, что лучше стало завозить турецкую зелень. То есть мы не конкурентноспособны, если сейчас и посчитать там в долларах, что они сюда привозят, перевести на рубли, и, ну, это будет это выгодно. Но мы вчера с импортнером беседовали, говорят, что турецкая закончилась уже. В этом плане у вас сезон хороший. Где было бы счастье, да не счастье помогло. Потому что мы же на две недели даже больше затянули сбор, не потому что там погодные условия. значит, и турки сдулись. Ну, правда говорят, сейчас европейская идет. Через Турцию. Через Турцию везут Грецию, все что угодно будет. И поэтому мы не расслабляемся. Хотела остановиться на вопросе себестоимости, то есть я вижу, что у вас немножко поднялась на 14% примерно цена реализации для ГТЭК, а себестоимость, насколько у вас... Цена по осени считать, да? Ага, то есть еще будет меняться. Мы не знаем сейчас, что будет происходить. Ну, по крайней мере, вот на начале да. сезона. Нет, в конце а... сезона мы вам скажем, потому что тут много факторов. Ты вроде бы как начинаешь дороже продавать, но с другой стороны. А транспорт, который выждет... Да, да, да. Я бы вот хотела заплат... задать, о а себестоимость да. насколько сколько выросла? Считают... Мы можем сказать, вот, а, например, по средствам защиты растений. Мы насколько дороже купили, я не знаю, В На двадцать два 22%. Но вы очень есть... заранее приобретали. Да. То есть вы мы еще купили... успели... Ну, до вас, ну, вы это, это еще мы успели. Да. А удобрения, насколько мы дороже купили? Ну, удобрения там меньше. Да, там проценты, наверное, 15-19, вот так. Ну, если мне кто-то скажет, что мы на 20% дороже продадим нашу землянку, я с ним не соглашусь. Потому что мы начинали продавать в прошлом году 350 рублей, сейчас мы начали 4. 400 рублей. А вот, ну, это, скажем так, может быть, у нас больше заберет вот это все. А потом мы сейчас нанимаем транспортные компании, сами их вывести не можем, а там цена выросла. Но они реально говорят, что бензин, плафта, что от нас. Поэтому и сейчас вот как цыплят паузу не считает очень, я вам скажу. Ну, что... Как-то ваш прогноз оптимиста звучит не очень оптимистично. Подождите, подождите. А -а -а. Мы, я говорю о том, что мы сделаем все для того, чтобы выжить и дальше продолжить работу. Мы же не снижаем производство. Но если бы все погодные условия, которые Зоиван рассказывал, сложили бы положительные, у нас было бы 1200-1300 тонн. Если бы у нас было 1200-1300 тонн, я бы сейчас не плакал. Поэтому мы сейчас до конца все посчитаем, посмотрим. Но а вопрос же другой. Для того, чтобы развиваться, например, в тех же, сколько мы считали до подорожания стоит гектар этих тоннелей? тонн, -то. нужно найти где-то деньги для инвестиций, вложить их и получить, допустим, 40 тонн с гектара. Вот, войти в сети значит, стать монополистом в сетях, потому что им удобнее у нас... Э, — да. И больше, рядом. — Да. И, значит, развить эту часть бизнеса. Конечно, там тоже много обсуждали со сами. Но, опять же, кто сказал, что будет легко? Кто же не обещал, что будет легко? Я всегда говорю, слушайте, вы, когда вот страна превратится к производителям, лицом, тогда мы можем говорить об импортозамещении. Потому что пока импортозамещения никакого не будет, пока у тебя Себестоимость твоей продукции будет дороже, чем в Турции. Ты никогда не сможешь с ними бороться. Но нужно сделать так, чтобы себестоимость у нас была меньше. Ну, и и вторая, это... часть, вторая часть, чтобы было богатое население. Угу. Потому что, когда люди покупают не по качеству, а по цене, то они покупают турецкую, потому что она стоит 250. А по 400, ну, слушайте, дорого. Но ну, когда он начинает хрустеть этой ягодой из Турции, она как огурец хрустит, и сока нет, то он понимает, что его обманули. Но это примерно то же самое, что молоко натуральное, молоко из пальмового масла, что всякие суррогаты, которые продают в виде там, ну, там, натуральных продуктов питания, мы, мы за натуральное и за качественное. Это стоит все дороже. Нет, все будет хорошо. Зоя Ивановна, Зоя <смех> а Ваше видение, Ваш прогноз? <смех> ну, выживем, как ягодная учреждена. Конечно, выживем, мы чувствуем, не такой переживали. Одно, мы же знаем, что находимся в зоне рискованного садоводства. Мы же пошли да. на это и знаем, что можно будет. Нет, а мы вообще находимся, вся Россия находится да. в зоне рискованного бизнеса. Потому что никто никогда не знает, что этим чиновником придется в голову. И огромное количество этих надзоров пугает. Но с другой стороны, я сижу сейчас и думаю, вот мы с вами можем рассуждать. Мы в прошлом году завезли на 750 гектаров за границы посадочного материала. Наш посадочный материал, то есть земельника, рассадка зенитка, попала в пятый пакет санкций. Как мы с этим справимся? Это дополнительные расходы, мы это все прекрасно понимаем. И поэтому нам нужно что-то делать. Государственная задача, на мой взгляд, сказать, ребята, вот вам деньги, Стройте быстро свою индустрию а, посадочного материала, мы, мы с сразу даже налоги не брать не будем, и еще помогать им деньгами, то есть ну, там, кредиты под 0% годовых, то есть суду буквально. Но обеспечьте страну оздоровленным, качественным посадочным материалом. Ну, пускай, пока в натуре будет то есть вначале будет импорт, но все равно потом селекцию мы разобьем. Мы же видели вот эту ситуацию, когда Польша вошла в Евросоюз. И просто дали огромное количество денег, а они посадили сады и стали монополистами с точки зрения производства и яблок. Ну, да. и малины тоже самое. Да. Есть же такой опыт. Да. Чего не хватает? У нас же денег нет, да есть. Вот. Вообще, по-моему, не проблемы с деньгами. Сейчас они не знают, куда их девать. Вот. Поэтому нужно просто сказать и найти тех людей, которые могут через 3-4 года сказать, вот, пожалуйста, мы индустрия построили. Когда-то мы видели с вами индустрию продаж автомобилей. Знаете, у нас не было никогда центров дилерских. И потом огромную индустрию построили продавать автомобили. Но чужие. Говорят, Нам нужно сделать такую индустрию, чтобы мы продавали саженцы, рассаду, и все с только слабо. Такие энтузиасты, как вы, Упехин, просто нужно дать возможность и это, дорогу. Потому что у нас законодательство там, шаг вправо, шаг влево, смерть, там сверху налоговые звук ОБ, еще кто-то там сидит, а потом еще все пытаются немножко денег взять у тебя и сказать, что не ну, дальше проходить. Значит, вот этого надо избавляться. Ну, мы же, слушайте, я думаю, что вот э, сейчас нам 104 года в этом году будет совхоза. Представьте, поставить задачу к 100-летию совхоза построить специальную систему производства качественного посадочного материала. Поставите. И теплицы, которые... Вот, это история, мы с Иванной давно живем на этом свете. В 1991 году, 1991 мы должны были закончить строительство теплиц для продажи земляники. У нас было заложено 6 гектаров, почти их построили. Но вот этот слом, уход из Советского Союза и отсутствие финансирования, потому что мы просто прекратили финансировать, мы просто не достроили эти теплицы. А так бы, тепличные комплексы, которые произвели на появились бы первые дни в Голландии, а в Саку-Земелии. Вот. и комплекс, мы были либо... бы... Да, степлян. ну там, действительно, ну, такие уже на то время новейшие технологии. А вот. Да, мы ну, уже не остановились возьмите, видите, капельный подив, и вот эта вот листовая диагностика, и там, новейшие сорта. Ну, пока они были отечными, тоже они уже мозги uh, Это все так, надо сохранить предприятия и развивать их ну, такого типа. Ну, в общем, в развитии не останавливаемся, да. идем вперед, несмотря на все несводы, погодные мы потом, и непогодные. Вы потом вырежете. Ну вот смотрите. А, у нас, вы же видите, появляются, вспыхивают и пропадают так называемые годовые, да? Ну, потому что их, они э, вроде бы как их сначала зажигают, власти говорят, мы вам поможем, мы сделаем вот это, ну, вот это сделаем, вот так вот будет легко. А вновь они сталкиваются с каждодневной работой, там, тебе места для торговли не дают. Тебя, например, начинают всякие, то тут ты не заплатил там, то тут банк прибежал, ну-ка быстро отдай кредит, у тебя там какая-то плохая экономическая ситуация. То есть, к этому население не богатеет, а беднеет, и от этого тоже страдает. И люди, тухнут. ну то есть, вот он начал, все вроде бы началось хорошо, а потом мы смотрим, раз пропал, и пропал, да, да, и пропал. Государство должно сделать такую бизнес-сельную, чтобы никто не пропал. Вот если он начал, то он должен, я читал про Канаду, там, например, если фермер разорился, то его не банкротят и еще не продают, там ищут ему замену другого. Нет, ну, по какой-нибудь причинам люди могут, там, заболел, что-то случилось с семьей, ну, бывает так, что это не его, нет. но ферма все равно будет производить эту продукцию. Никто не порежет коров, никто не отберет землю, не зарастет бреном, то есть, главная задача государства. И они держат эту общую ситуацию, общее количество произведенной продукции. Мы должны достигнуть производства ягод тех, которые были в Советском Союзе. А потом увеличить каждый год, допустим, то количество людей, которые должны богатеть, они должны покупать не просто там только молоко, хлеб и там, курицу. Вселенная не было. а должны ягоды, яблоки, ну и в общем, все остальное. Продукты переработки. Если мы такую задачу перед собой поставим, тем более в России много денег, мы выживем и будем, наоборот, развиваться, и все у нас получится.